Вот, кстати, игровое тоже здание. Можно зайти глянуть. Там Рейзен. Что? АМД? АМД Цкума? Ну, пойдем, глянем, че. Снимаем отсюда. А тут народу, блин, дофига. Показаны, видимо, известные личности. Если честно, я их хрен его знаю. Кто такие вообще? Ч ⁇ делают? Но наушники классные. Я сам такие использую. Но не проводные, а беспроводные. Black Shark вторые. Они со звуковой картой, с USB-шной идут. И очень эффективная карточка, хороший звук. Чё, пойдем посмотрим внутрь, что там. Так, знаков, что снимать нельзя, нету. Так что все ок. А Jigir, да, вот это еще одна контора, которая производит... Компьютерные сборки в Японии Но она не такая популярная, как Галерия, конечно Тут разные сборки, разные цены Ну что, я не буду показывать, я думаю, что тут Скума Это бренд, видимо, их Ладно, пошли отсюда Рейзер, ну вообще, как бы я фанат рейзера Можно так сказать Мне нравится их дизайн, их качество И я им доволен, использую их уже много лет и никаких нареканий. Ну к старым моделям были некоторые, но сейчас в новых уже таких нет проблем. О, вот это конечно шикарно, вот что мне надо, вот оно, вот оно кресло моей мечты. И клава с мышкой. Вот это я понимаю. <свят> <свят> вот, вот это я понимаю. Подушечка даже такая стильная. Слушай, ну вообще. Моя пятая точка будет довольна, я считаю. <свят> У них тут есть еще наушнички. Вот, можно... Либо такие маленькие, либо вот такие вот побольше использовать. Вообще классные. Да. А, кстати, вот. Вот оно кресло, которое я искал. Это как раз и есть этот Enki. Вот я сейчас сяду и попробую его заценить. Да, Enki? Да, это Enki. Это новое кресло а вот кстати в этом в доспарь их нет а здесь они есть вот она новая подушка которая запоминает форму когда сидишь сразу идет поддержка поясницы уже встроенная и такой материал мягкий типа плюша не знаю из чего она сделана дайте касяду кстати вот комп прикольный сделанный. на Корпусе Резеровском С Закаленным стеклом Ну-ка Во да, Слушайте, но вот это Другое совсем дело Это главное подушку подтянуть Там вверху эту Сделать, чтобы она чуть повыше была Вот, вот так вот Да, да Это прям эта тема вот так вот нажать, да, и плечи прям свободно, хорошо, прям ничего не жмет здесь. И внизу, то есть места достаточно, можно прям в развалочку сидеть, отлично. Я считаю, да, вот это, вот это кресло, это прям тема. Да, вот на нем реально удобно сидеть. Это не какой-то там искур или там DX-рейсер, DX-рейсер это вообще. Рядом не валялся. Но когар такой жестковатый. Это, кстати, в умеренной жесткости и оно хорошее. Вот оно, кстати, из кур стоит. И скоро оно немного подспортивно сделано. Видите, такие высокие бортики. Немного неудобно сидеть узко для меня. А вот на этом прям низкие бортики. Вот офигенно прям сидеть. Да, класс. Кстати, есть аудиомиксер здесь. И разные вон. Девайсы, колонки. Тут вот прям резервский шоп такой. Даже есть мерч. Всякие футболочки. Надо будет всех там кстати их глянуть. Ладно, да, наушники Black Shark, но это проводные. Кстати, недорогие, очень легкие. Такие типа вертолетного плана. Офигенные наушники с очень хорошим звуком. 7-1, мне нравится. Во всех играх прям четко все слышно особенно вот если играете там стрелялки там контроль еще что прям очень хорошо ощущение вот объемного звука мне нравится белого плана Razer, если кто любит белые девайсы вот они здесь есть наушники здесь белые в том числе микрофон мышка все плава. все по фэнши все белый вот даже есть такая вот а это да это немного другое это вот под, с подушечкой у них типа, это X, да, X-версия, она без, без этого самого, без поддержки спины изначально, но и к ней идет подушечка. Ну, мерч можно такой приобрести, да, есть. Мерч сколько стоит? 5000 йен. 5000 йен за футболку. Вот да, до худи, кстати, вот такие неплохие у них. Худи. рюкзачки есть геймерские такие рюкзачки видите что хорошо в таких магазинах можно реально зайти пощупать эти вещи посмотреть может быть что-то маленькое в реальном размере будет а может что-то большое поэтому это вот для телефона такой джойстик типа собираешь как консоль делается классно а, также есть у них эти очечки. Очечки, кстати, идут в подарок при покупке из скоро, Ой, из Кура этого, Энки. Кресло нового. Но если через сайт покупать официально. Ну, блин, здесь я не знаю, они идут в подарок или нет. Ну, Клавы, да. Что тут только нет. Все в зеленом цвете. Очень зелененькое, прикольно, но овер до хрена зеленого. И вот видите, здесь пацу. Можно комплектующие посмотреть для компьютеров на шестом этаже. Э процессоры, материнские карты. Давайте глянем. Где тут только вход на эти все этажи? Я думаю, я надеюсь, это не пешком. Мы вот здесь были. Давайте пойдем, что? Реально, что, пешком? Кулер-мастер тут, во! Какие корпуса, зацените! О, ладно, хрен с ним. Ой, жесть вообще тут. Да, по сравнению с ReserStorm тут, конечно, все напихано. Вот, посмотрите, тоже тут мышек до хрена можно пощупать. Роговские, стриксовские мышки. Не, роговские мышки только. Корсар. Что тут только нет. Это HyperX. Мы находимся на этаже, где продается комплектующие для компов, а именно память и все, что с ней связано, а также устройство связи типа роутеров. Здесь находятся внешние жесткие диски, разные SSD-шники от Western Digital, это стенд. Но, если честно, я Western Digital как-то не очень люблю. По мне, так лучше либо Samsung взять, либо Crucel, как-то так он называется. Здесь он есть вообще, нет? Kruzel-то. blu -ray. Диск стейшн Это диск стейшн Ну-ка, сейчас глянем Стоп Тушево, тушево. А не они, они стоят Редкая штука, блин. Вот эти такие вот 960 терабайт. Самые дешевые, самые выгодные. По надежности, кстати, очень хорошие эти круцел. На самом деле, я им давно пользуюсь, с шниками никаких проблем не было. Вот а в гейминг здесь, кстати, идет вот Тор. В разрезе у меня, кстати, стоит Торовский, только не 1200, а 850. Здесь GeForce RTX. Это, походу, 3090. Плохо видно. Ладно, что, пойдем вверх. Ну, что, пойдем к материнкам. Тот самое... самый жир здесь. Вот они, Z-ки новые. ROG, rog Maximum Z690. Apex. Strix гейминг, у меня 490 стоит чипсет, это 690 для новой 1700 LGA, хорошие к матери, чипсет тоже классный у меня стоит, сейчас скажу, 10... блин, для DC нет уже, 490 никто не продает, только 690 кстати, вот как они выглядят, можно здесь посмотреть тоже маленькие. И стоят они где-то под 30 тысяч. Это Бшка, зетка а стоит 50 тысяч. Ну, конечно же, блин, дохрена да стоит. Это 80-ка стоит. Но я бы взял вот такую. Если бы я собирал сейчас комп. Сама оптимал. 50 тысяч стоит за мать. Это нормальная цена. Ну тут остальные, здесь материнки чисто, да, и блок питания, я так понял. Или что это? А, система охлаждения. Тут вот стриксовская да, система водянка. Потом рейзеровская водянка. Но у меня стоит Корсаровская водянка. Ее здесь. А, не на той стороне. Сейчас мы дойдем. Вот они корсаровские водянки сейчас скажу какая у меня стоит да вот она наверное да только они не... ну, может быть немного другая была модификация например то же самое 100 и Да. хорошая водянка работает и по сей день без каких либо проблем и самая недорогая из всех вот посмотрите цена да Нашка, да. взять те же всякие кракины и тому подобное тут минимум от 16 начинаются такие двойные 240 которые. ну а если брать уже роговские 37 тысяч а от рейзера 43 тысячи начальная цена ну сами представляете то есть это уже Раза в три дороже, и я бы не стал, конечно, тратить на первую водянку такие деньги. Сборь, у меня корпус небольшой, туда не влезет такая водянка. А срок? Ну, сейчас на срок так, как фирма, бюджетненькая норм, но... <coughs> я не видел много таких сборок на сроках, чтобы прям популярны были. Здесь, кстати, вот, можно прям, не заходя в магаз, посмотреть цены на видюхе, если вам вас интересует MCI на видюха, 3090 Ti, но это самый жир на данный момент. 360 тысяч йен на рубли, на 2 делите, короче, в рублях будет. 100, сколько там, 180, да? Ну, 170 примерно с чем-то. 170 тысяч рублей. Я не знаю, сколько сейчас стоит в России сейчас найти эти удихи. Тафовские я бы не стал брать даже. Даже 390, ну, 3090. Ну вот можно взять такой. Самый недорогой бюджетный вариант. Только не от Ино, 3D. А от Стрикса лучше взять. Затак. Gain Ну и что-то еще. Пойдем посмотрим, может быть, здесь, кстати блоки питания так блоки питания до да хрен знает здесь на самом деле что тут дофига блоков питания а вот они видяхи да <связывается> что тут у нас за так Затак, Затак, Гейминг за Трио, Вентус, Затаки, А вон они, Стриксовские, да, там стоят. 380 и Стрикс, 200 тысяч иен, вот это самая офигенная. Стрикс модификация, самая офигенная, я считаю, от за Срок. Таф не так себе, ну так себе, но бюджетненько. Колоночки тут всякие стоят тоже везде. Музака играет. Ну, кто фанаты Родиона? 6600 они, вот они есть. Гейминг за 70 тысяч йен. Ну, есть еще разные, поменьше, конечно. МСА здесь выставили. У них даже есть такие... Медальки. МСА, кстати, очень известная фирма. Она достаточно давно на рынке. И уже заработал свою репутацию. Так же, как Азус. Кулеры. Ну, здесь, я думаю, кастомные какие-то уже кулер-мастеры. Хотя они обычные. Стандарт МСА. Force белый корпус. О, красиво выглядит. Да. Даже вот термолтейковские есть такие корпуса. Я друг купил типа такого корпуса. Классно смотрится. Когда стоит, работает. Есть большие вентиляторы такие тихие. Там нормально тянет. Есть еще такие даже корпуса. Антек. Первый раз вижу, если честно. О, вот это жир, конечно. Вот это я понимаю, Helios, блин. Или вот такой вот беленький корсар. Ну да, такая система, блин. Тут для двух видях минимум. ATX стоит 37 тысяч. Неплохо. Есть, кстати, шведский какой корпус. Фрактал называется. Ну, не знаю, шведский что-то. Первый раз вижу. Вот прям классно сделано, что демонстрация есть. Прям можно посмотреть, как оно все выглядит, когда включено. Очень удобно. Это также led -шки. Места тут вообще нет. Охлаждение и подсветка здесь термалтеки такие, да, Purdyo, один вентилятор стоит 6300, или тут их два, я не знаю, четко вот Термалтекские вентиляторы, как выглядят? большой, маленький, и вот корпус Razer, про который я говорил, там до этого показывал, Томагавк стоит 37000, ну, конечно, такое, раскетичный дизайн спереди ничего особенного неплохо такая конечно выглядит но есть поинтереснее корпуса вот типа того Asus примерно та же самая цена как и на пару тысяч дороже но он на размеров в два больше раза в два точнее больше ладно что тут есть вот, кстати, такой прикольный эффект. Это инвин. Корпуса инвин. 18 тысяч. Да, здесь чисто корпуса. Шаркон. 10 тысяч. Кулер Кулермастера, Кулер мастера, да, по 5 тысяч, по 6 000. Ну, в целом Ну вот и все Вот такой вот магазинчик На самом деле мы дошли до самого верха Как вы видите Вот они, Писипаться тут. Блин, ну тут дофига чего можно посмотреть И если честно, я бы в этот магазин Прям на весь день бы пришел сиденья, да? Вот у меня типа, типа такого уже. Ну, может быть, чуть побольше, конечно, и спинка не такая. Да, как я говорил, в этот магаз надо приходить на весь день, и тогда здесь можно прям прям реально выбрать себе что-нибудь интересное. Ну, я пришел сюда так, чисто небольшую скажем так, прогулочку сделать, посмотреть, что здесь вообще есть. Я первый раз в этом магазине Первый раз в этом магазине, не знаю вообще, что здесь продается. Но теперь вот посмотрел, увидел классный, конечно, магаз. Надо будет сюда как-нибудь потом заехать на хотя бы несколько часов и выбрать себе какие-нибудь апгрейды. что я уже комп, не знаю, года 3-4 не обновлял. Да. Прикольная змейка такая в компе. Это, по-моему, Корсаровский, да, Корсаровская система охлаждения. И змейка тоже от Корсара. Выглядит классно, конечно. Там даже он LCD дисплей на процессорном кулере. Моники. Кстати, да, тебе глянем моник. Я сюда, кстати, зашел заодно Моник глянуть, какой-нибудь скинул. Я его здесь не наблюдаю, почему-то Huawei Моники. Я таких даже не знал, что они существуют в природе. LG. Что-то есть? А, ну а, вот. Вон тот самый топ, вот этот моник, да, 27 дюймов, 170 герц, IPS-матрица. Это Asus, Asus VG27 HD. VQHD Monic офигенный Моник, рекомендую. У меня тоже стоит VQHD и полностью доволен. 4К нафиг не нужен. Кстати, игровые ноут, если кому интересно, MCI, -ные. но цены, конечно, конские вообще. Я бы не, не стал покупать игровой ноут за полулямы иен. Но ну, нет такой необходимости постоянно перемещать этот игровой ноут, чтобы где-то в другом месте поиграть. Лучше купить нормальный дисктопный ком. Да. Магаз офигенный, конечно. Я бы заехал сюда бы на полдня, если не больше. <laughs> вот такой, так он выглядит со стороны. Что он там а, чувак перебегал короче дорогу и ему полицейский сказал что здесь нельзя переходить Да, находится он вот там станция с той стороны где-то чуть чуть левее и магазин находится около станции тоже если пройтись называется он цукуму хороший магаз рекомендую если вы Геймер, или вы просто интересуетесь хорошим железом для своего компа, то рекомендую зайти в этот магаз. Очень хороший магаз, большой выбор, и цены нормальные. Я бы не сказал, что они здесь как-то завышенные. В интернете примерно по таким же ценам можно себе купить. Пора заканчивать. Вот такая вот небольшая прогулка по Акибе, по магазинчикам. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все изменения о канале и новые видео. Ну, все, всем спасибо за внимание, до новых встреч, увидимся!